Добрый день, меня зовут Ирина, я мамы, мама Елизаветы, ей шесть лет, познакомьтесь. Здравствуйте! Мы занимаемся с Дианой английским языком уже два месяца. На протяжении изучения английского языка Лиза освоила навыки разговорной речи. Ей очень нравится заниматься языком. Особенно когда Диана ставит комментарии под видео, либо под ее работами. Она очень ждет результаты проверки после выполнения домашнего задания. Hello, I'm Lera. Hello, I'm Liza. Hello, I'm Elina. Hello. I'm Rosie. Hello. Лизочка, подскажи, пожалуйста, тебе что нравится? Мне нравится, когда Диана когда поет. Да, Диана замечательно поет, ее голос очень красиво льется и ребенку очень нравится. После совместного пения усвоения предмета идет намного лучше. Do Поэтому, Диан, просим вас побольше роликов с вашим пением. Детям это очень нравится. Спасибо вам большое за то, что вы создали такую программу и подали возможность нашим детям заниматься по вашей методике. Спасибо. До свидания. До свидания.